С разбивкой по месяцам и последнее что нам нужно проверить это наш долг 28 600 мы должны на 31 марта по этому налогу в пенсионный фонд 28 600 все верно. Дальше здесь у нас отражаются страховые взносы в медицинское страхование. Принцип точно такой же. Сколько начислено за первый квартал, отдельно за каждый месяц. Сумма к уплате, которая соответствует строка 130 всегда будет равна строке 110. И сколько уплачено за первый квартал этого взноса. Итого. Строка 140 за весь квартал – 11271. И в феврале – 5355. И в марте – 5916. Итого долг у нас на 31 марта – 6630. Давайте посмотрим в оборотно-сальдовой ведомости. Это счет у нас 69031. Мы смотрим, долг сразу сверяем – 6630. Все правильно. Начислено 17901. Начислено 17901. И уплачено 11271. Так же, как в отчете. Можно при необходимости открыть и развернуть. Так, не, не так, а через удобнее, наверное, через анализ счета. Через анализ счета по кредиту у нас начисление проходит, по дебету уплаты начисление помесячно. Все цифры есть и уплаты. Две только суммы у нас, потому что в январе мы не платили взнос. Февраль и март 11.271. Все соответствует отчету. То есть отчет в этой части здесь все заполнено корректно. Идем дальше. Раздел 2 смотрим. Раздел 2 программа автоматически нам заполняет фонд заработной платы, с которого идут эти отчисления. Отдельно идет фонд за весь...